дорогие мои! Меня зовут Радагаст, и сегодня у нас будет снова научный ликбез. Если кто на канале новый, добро пожаловать, кстати. Тут я иногда делюсь некоторыми находками из научных статей, публикуемых учеными разных стран, либо изучающими настольные ролевые игры как таковые, либо изучающими что-то очень близкое, скажем, игры вообще. Я читаю страшные тексты с заумной терминологией на бусурманских языках, а потом тут как бы, как получается, своими словами даю выжимку и суть. Так вот, попалась мне недавно на глаза статья, написанная английскими и голландскими учеными из художественного университета Утрихта и Королевского колледжа Лондона с умопоморщительным названием "Игра «Игронарративная герменевтика". Пройти мимо такого названия, сами понимаете, просто никак нельзя. Вот я и не прошел. Ну, давайте разбираться, что это за термины такие странные, что они значат для авторов и что для нас значит то, что авторы сами на эту тему выкатили. Здесь надо начать с самых истоков науки об играх. Эти истоки начались, как это часто бывает в исследовательских кругах, с Холивара. И Холивар этот был людологов с нарратологами. Споры на эту тему утихли уже очень давно, поэтому если вы возьмете в руки книгу по геймдизайну, которая начнет вам с первых страниц стирать о таком разделении мира и бытия без иронии, то смело ставьте ее обратно на полку, откуда взяли, такое в 2019 году уже читать совершенно не обязательно. Народология это вообще наука о повествовании. Существовала она очень давно, а называться так она начала э, с конца 60-х годов с легкой руки философа Цветана э, Тодорова. А корнями она вообще там к Аристотелю уходит. Причем не абстрактно, а очень точно. Они как бы до сих пор дословно цитируют этого Аристотеля в своих статьях и книгах. Наратология это фактически такое литературоведение, но с особым вниманием именно к нарративу, к повествованию. А если есть повествование, то есть у нас повествователь, рассказчик и есть слушатель этого повествования. И вот такая вот модель, активно опирающаяся на существование рассказчика, слушателя и повествования между ними, она оказалась весьма неплохо применима к широкому спектру вопросов, а не только к анализу книжек. Когда появилось достаточно и желания изучать игры, и, собственно, много разных новых игр, появилась и тенденция просто брать игру как повествование. Там же сюжет какой-то есть? Есть. Что-то происходит одно за другим. Рассказчик есть? Ну, геймдизайнер есть, и, и, и игродел, и в настольных часто еще ведущий есть, который в некоторых системах вообще как бы так и называется в глаза Рассказчиком. Ну и слушатели есть, по идее. Вроде все хорошо, но на самом деле нет, потому что у слушателей в э, настольных ролевых играх есть беспрецедентно много возможностей влиять на происходящее. До такой степени, что, во-первых, без них повествование вообще неполноценно, А с другой стороны, с другими игроками повествование тоже может получиться радикально иным. С этим легко согласится любой, кто играл один и тот же модуль дважды. Или обсуждал прохождение модуля с чужим человеком. Различия могут быть и тупо фактические. Там, пошли ночью кого-то спасать, или до утра ждали. Положились на давшего честное слово на ПЦ, или нет. Купили вещи или сэкономили. Ну и просто случайные. Если целью боя является спасение неигрового персонажа, то можно успеть его спасти, а могут кубики просто ну, неудачно лечь. И, или там вообще полпартии на этом можно просадить, и потом идти не по следам бандитов, а искать епископа, воскрешать, сопротивиться. И появился альтернативный подход э, вот к этой наротологии под названием людология. Людус это игра на латыни. Термин довольно дурацкий, то есть и на русском он глупо звучит, и вообще как бы смешивает латынь с греческим в одном термине, это не кумельфу, а логия это греческий, естественно. Но означал он то, что мы на игру глядим не как на текст, пусть даже в контексте рассказчика, а как на геймплей. Как на что-то интерактивное, какой-то процесс взаимодействия игроков с системой, с рассказчиком, с их пониманием зарождающегося сюжета. По сути своей модель механика-динамика-эстетика, о которой я когда-то отдельно рассказывал, это хороший образец именно такого людологического мышления. Про тексты там ничего вообще нет. Хотя, конечно, как бы текст, если он есть, он тоже может использоваться для анализа в рамках этой модели. У текста, естественно, может быть своя эстетика. Известные фигуры геймдизайна тоже часто своими высказываниями подливали масло в огонь этого холивара. Скажем, Грег Костякян, автор многих весьма успешных игр, утверждал, что чем лучше сюжет игры, чем детальнее он проработан, тем, чем лучше знает игродел, что он хочет и, до игроков донести, тем менее эффективно у него получится именно игра, как игровой, вовлекающий игроков процесс. И наоборот, чем больше активного игрового влияния позволяет игра, тем менее эффективнее ее повествование. В 90-х годах этот холивар достиг пика и потом очень быстро сдулся. Во-первых, оказалось, что все утверждения, эм, ну скажем так попроще, утверждения о том, что, что нарратив не может быть интерактивным. Это вообще как бы ерунда. Она порожденная простым незнанием и ограниченностью классической западной литературы. В Африке и в Индии уже много веков используются совсем другие модели, куда более близкие к играм. У некоторых африканских культур нет письменности совсем, зато есть рассказчики, ну типа вот наших славянских баянов, которые естественно могут рассказать сегодня так, а завтра совершенно тот же сказ, но рассказать иначе. В Индии есть такое понятие, как ренаррация, когда вместо текста есть такая вот картинка-напоминалка, которую по-разному можно трактовать и рассказывать как бы из этого угла в тот, или из этого в этот, или вообще по спирали. И есть рассказчик, который в зависимости от того, кто его слушает, как долго ему дадут вещать, по какому поводу, тост ли это, или какая-то подзрительная лекция, он сам выбирает, что ему рассказывать и каким путем идти по этой картинке. Первая статья подробно именно об этом, насколько я знаю, была написана Памела Дженнингс еще в 1996 году. Тогда на западе все фанатели от концепции интерактивных книг и компактных мультимедиа дисков. И вот она, эта э, Дженнингс, она показала, что вся эта новомодная мультимедиа, она в общем-то недалеко ушла от африканских шаманов. Потом стали появляться новые модели, парадигмы, классификации. Вышла очень э, знаменитая книга Джанет Хоровец э, Мюррей э, Гамлет на голографической палубе. Недавно, кстати, пару лет назад она была заново издана с обновлениями. Если не знаете, то ознакомьтесь уже с новым изданием. И потихоньку люди дошли до концепции так называемого интерактивного цифрового повествования, на которую часто опираются игронаучные статьи, как минимум написанные философами. Того, что оно цифровое, в общем-то бояться не надо. Это, это просто потому, что большая часть исследований она идет со стороны видеоигр. Но мы тоже можем очень много много из этого полезное выцепить. Ну и как бы сейчас уже квинтэссенцией такого подхода, в об, в всеобщей такой дружбы разных взглядов, являются так называемые линзы. Если такая книга вам попадется, то смело покупайте, уносите домой. Основную книгу по линзам написал Джесси Шелл, профессор университета Карнеги Меллон. Может есть и другие книги, но как бы она вышла уже 10 лет назад и пока свое не отжила. Там 100 разных линз, и в такой парадигме, скажем, мы выбираем ту линзу, которая была когда-то вот на ротологии. Я, честно, не помню, как он ее там называет, но она там есть. И в ее рамках у нас получается, что да, все вокруг текст. И сюжет это текст, и механика это тоже текст. И когда система там вводит хитпоинты для подсчета дееспособности персонажа, и они растут с уровнем, она как бы текстом шепчет нам о том, что... Чем более опытный ты герой, тем более тебе позволяется ввязываться в самые разные и самые опасные проблемы. Потому что тебе это будет сходить с рук. Когда система дает опыт за награбленные монеты, она черным по белому утверждает, что воровать хорошо. А когда за побежденных чудовищ, что убивать хорошо. Ну, по крайней мере, убивать чудовищ и красть у них тоже. Сквозь такую линзу нам будет казаться, что геймплей это тоже такой текст, состоящий из таких вот высказываний систем. И таких линз довольно много, они между друг, друг с другом, они не соперничают, они как бы работают вместе. В какой-то момент может быть удобно взять одну из них и поглядеть на какую-то ситуацию, а в какой-то момент она будет, она кажется абсолютно бесполезной, и надо будет взять другую. Вот, ну, как бы халивар закончился, а терминология осталась. Сейчас-то в разных статьях можно увидеть такие термины, как лудический интерфейс скажем, ну то есть игровой интерфейс от джойстиков до всяких там распознавателей эмоций микрофонов ну и в настольных ролевых играх если бы кто-то этим занялся э, как следует то можно было бы исследовать такие интерфейсы с дайсами, с картами, с ширмами, башнями и всем таким вот недавно я рассказывал э, как взаимодействуют люди с ширмами то есть э, ее можно активно использовать на, э, за игровым столом как такой вот э, элемент Людический контракт, еще бывает, или игровой контракт, это как бы соглашение между игроком и системой. То есть система как бы обещает, что вот такие-то действия будут происходить быстро, весело, брутально, а такие медленно, опасно и печально. Вот, скажем, все знают, что есть системы игры, в которых персонаж погибает с одного-двух ударов. А есть такие, где хоть сотню может выдержать. Вот это как раз и есть один из элементов такого игрового контракта, такого обещания. В противовес ему есть нарративный контракт, как обещание сюжетного толка, получаемый игроку. Закончишь квест, получишь принцессу и полцарство. Будешь слушаться своего божественного патрона, можешь заклинания использовать. И так далее. Если помните, когда зарождалась кустарная э, теория ролевых игр на кузнице, на форуме, там часто поднимался социальный контракт и соглашение игроков о том, что будет у нас сегодня, вот будет ли у нас фэнтези про дварфов, или будут у нас космолеты, или там мы будем мочить монстров, а но вот расчлененку мы как бы описывать давайте не будем и так далее. Но понятное дело, что таких контрактов можно еще понаходить разных и разноплановых и навыдумывать все, что, опять -таки, все, что вам будет полезно. С теми же корнями есть тоже ставший популярным во всяком случае в игродельческих кругах последние годы термин игронарративный диссонанс. Это как когнитивный диссонанс, тоже когда-то популярный такой мем был, то есть когда человек испытывает дискомфорт из-за восприятия противоречивых вещей. Но противоречие здесь между игромеханической частью игры и повествовательной. Игронарративный диссонанс это расхождение между тем, чем игра является механически и чем она является сюжетно. В некоторых видеоиграх меметизация этого термина даже была узаконена в виде там ачивки, которую, скажем, получает персонаж, который по квенте должен быть пацифистом, а так он убивает там сотни и тысячи человек. Нестыков не... квенты с, собственно, игрой, это, кстати, известный феномен настольных именно ролевых игр. Вплоть до того, что некоторые люди лютой ненавистью именно из-за этого ненавидят вообще квенты и всех квентописателей заодно. Хочешь что-то сказать про своего персонажа, считают они, садись за стол и играй, не морочь людям голову своей писанины. Я с этим как бы не совсем согласен, я считаю подобную писанину вполне легальной частью игры и подготовки к ней, которая имеет возможность улучшить впечатление от первых сессий, но как бы, это отдельная тема, которую мы оставим для, возможно, отдельного выпуска. В видеоиграх считается, что, в дис... что игронарративный диссонанс это плохо, во-первых, и во-вторых, что в нем виноват игродел, который сделал игру такой, что вот игроков колбасит от несоответствия. В настольных ролевых играх это может быть вина и игродела тоже, но в первую очередь это вина мастера. Смотрите, либо диссонанс у нас происходит из-за ошибки мастера, либо из-за того, что а мастер не замечает проблемы, которую мог бы исправить. Итак, раз уж мы дошли до игронарративного диссонанса или его отсутствия, называемого, кстати, игронарративной гармонии, то у нас остался всего один шаг до игронарративной герменевтики. Что такое вообще герменевтика? По Википедии это искусство толкования, то есть наука о том, как можно и как нужно понимать что-то. Тексты или сюжеты, скажем. Или как можно это что-то делать более удобным для понимания тем или иным способом. Это такая глубокая, сложная философия с влиянием филологии. Изначально они там мифы толковали, потом уже до чего только не дотягивают. В этой самой герменевтике существует понятие герменевтического круга, по которому идет толкование. Объяснение, интерпретация, понимание, которое может служить источником для нового объяснения и так далее дальше по кругу. Так как герминирты философы, они геометры, то под кругом они довольно часто понимают спираль. И считают, что именно так идет процесс мышления. То есть есть у нас какая-то исходная точка, и дальше процесс мышления идет по бесконечно удаляющейся от этой исходной точки спираль. Но круг является как бы более стабильной, более красивой метафорой, в том числе потому, что изображает одновременно как начальный шаг, вход в этот круг, так и, собственно, предел его самого в бесконечности. Так вот, как бы общая система у нас получается такая. Есть некоторое интерактивное цифровое, ну или настольное повествование. Его нам обеспечивает мастер с помощью той системы, которую дал ему игродел. Здесь система в обычном смысле, не обязательно игромеханик. Это повествование сюжетом не является ни в каком смысле, сколько бы на форумах об этом копии не было сломано. Технически это протосюжет. И протосюжет это даже не фабула. В фабуле уже есть конкретные события или тенденции. Протосюжет – это всего лишь какой-то механизм вырабатывания сюжетов. Реализация и конкретизация этого протосюжета идет с помощью опыта игроков, выборов, которые они делают, действий, которые они заявляют. В результате как раз получается финальный уже на этот раз сюжет, рассказ, последовательность событий, которая усваивается, запоминается и может быть потом, скажем, рассказана чужому человеку после игры там за кружкой пива. И взаимодействие между этими частями протосюжетом, или в старых статьях системой, реализацией или процессом, и сюжетом или продуктом происходит по герменевтической петле из двух кругов. Вот левый условно круг это взаимодействие игрока с э, системой, с протосюжетом. Заявки, оцифровка, обкидывание, отыгрыш. Правый круг это трактовка игроков у, игроком уже свершившегося повествования. Стало что-то понятно. Делаются выводы, на основе этих выводов делается шаг в левом круге, заявляются какие-то действия, ответ на который должен быть понят в рамках системы, чтобы стать топливом для трактовки обратно в правом круге и так далее до конца игры. Вот так вот все идет. Это довольно тонкий философский момент, но общий смысл здесь в том, что вне игры, вокруг, вокруг нас, один мир и один круг понимания и трактования того, что в нем происходит. А когда мы садимся играть, кругов становится два но плотно связанных в петлю, и часть понимания идет с помощью взаимодействия с протосюжетом, который олицетворяет ведущий в настолках, а часть с помощью мысленной трактовки происходящего, что происходит уже в головах у э, игроков. И если где-то что-то рвется, то появляются несоответствия, диссонансы и вообще как бы недовольство, потому что трактовка игроками происходящего в общем воображаемом пространстве и их восприятие событий, которые уже как бы случились, то есть вот этот круг, он входит в конфликт с новыми данными, которые дает нам мастер, то есть которые поступают из того круга. В статье Кристиана Рота, Тома фон Нойнена и Хартмута Кюница все гораздо более сурово, без особых экскурсов в истоки терминологии объяснения, почему какие-то термины носят именно такое название. Зато с подробным разбором случаев, в которых более простая модель игронарративного диссонанса не работает или не объясняет всех тонкостей происходящего. А вот такая вот модель с петлей, она объяснит. Ссылку на статью вы можете найти в описании видео. Если знание английского, философии и геймдизайна позволяет, ознакомьтесь с ней самостоятельно. С вами был Радагаст. Я поделился в популярном, насколько у меня получилось виде, содержимым статьи про игронарративную герменевтику. Если понравилось, увидимся еще. В следующий раз тема будет полегче, но иногда все-таки полезно и в такие глубины нырнуть. Хороших вам игр и поменьше вам игронарративных диссонансов.